Извините, можно задать пару вопросов про брендовую одежду? Нет, не надо. Буквально пару? Нет. Мы не займем много вашего времени. Хочетесь ли вы какими-то брендовыми вещами? Конечно. Это техника или одежда, или косметика? И техника, и одежда, и косметика. Да нет, ни в одежде, ни в технике, ничего. Не парюсь вообще по этому поводу. Да как-то на данный момент не особо. На данный момент, потому что какие-то сложности есть с их получением? Нет, просто не хочется. Ну и нет возможности покупать. Да. Я имею в виду, в принципе... Политическая, Вот видите. То есть это политическая причина? А Сейчас нет. брендами я не пользуюсь. Почему? Потому что брендов на самом деле нету. Есть подделка. Подделкой пользоваться ну, ни, никак не, не нужно и неправильно. А нужно просто выбирать те вещи, которые, допустим, я имею в виду по вещам, да, и по технике. Те, которые, допустим, более-менее, ну, себя что-то представляют. Найти аналог какой-то, допустим, брендовой э -э темы, допустим, политически нереально. Пользуемся. А есть ли трудности какие-то с их получением в последнее время? Да нет, никаких абсолютно. Ну, пока не заметила. Нет, если честно, в последнее время есть просто финансовые трудности, поэтому нет потребности в их приобретении, поэтому я еще не знаю, стало это сложнее или нет. Они подорожали, намного дороже стало все стоить. В Крыму, да, конечно, сложно. Для... Только в Крыму? Ну, насчет материка не знаю, я живу в Крыму, так что легче мне заказать, наверное, с материка. Они, Они появились в последнее время или и раньше были? А, при Украине были, потом тоже были, наверное, последние года два нет их. Mm -hmm. Хорошо. Как ты думаешь, есть ли российские аналоги, которые смогут заменить нам иностранные бренды? Да, конечно, я много знаю аналогов просто хорошей косметики. То есть, то есть, условно, Нина Анилова сможет ли заменить Юникло нам? Да, я думаю, сможет, конечно. Нет. Хорошо. Спасибо. Верем в нашу страну. Если тебе нравится вещь там в обычном масс маркете нашем русском, то почему бы не купить ее? Она может вполне заменить брендовую вещь, которая будет стоить сразу в три деза дороже. Российской техникой страшно на самом деле немножко пользоваться. До сих пор не видела хороших аналогов техники именно российской. Я пока знаю только косметику, которая мне заменила часть и То есть косметика уже продукции. есть. Да. Ну, я не знаю, Лакосту, допустим, там сможет кто-то заменить. Вот это у вас, я пытаюсь узнать. Но. мне ж интересно это. Не, если сделают, молодцы, вопросов нет. Я думаю, да. Много классных брендов. Ну, с точки зрения одежды уж точно, техника, не знаю, думаю, вряд ли, но одежда, да. Есть классные локальные бренды, это правда. Знаете, какие там? А, да, I'm Studio, I'm Clo. Studio 29, наверное, все, что я быстро вспомнила. От Велс а вера в русские бренды у вас есть? Нет. Да. Ну, может быть, что-то смогут сделать когда-нибудь. То будет офигенно, что все свое будет. Самое настоящее. А покупать за границей, сколько можно давать этим шакалам деньги?